Всем привет, друзья! Видосик будет сегодня о самых интересных достижениях, которые я получил за последнее время. Да, такие видео выходят не часто, последнее было аж месяц назад, но сегодня пришло время записать новое. Вспомните, когда вы последний раз запускались на спецоперацию Зенит. Кстати, я туда залетал только лишь с целью поймать халявную тысячу корон, знаете, да? Заходите на сайт Warface, внутриигровые события, я думаю у всех было такое задание на ту самую тысячу. Достаточно было пробежать любую спецоперацию, чем я по сути занимался, вот уже подходя ближе к концу, я набиваю то самое достижение за 999 врагов и за золотой пары. Да, возможно не самая редкая и желанная, но смотрится вполне себе ничего. Следующее достижение, которое я забрал буквально вчера, играя мясорубку, отчего мне и возникла мысль сделать именно это видео, вот оно, механика эволюции. Всего лишь -то 10 тысяч врагов со Скорпиона. Кстати, целую кучу достижений мне удалось набить именно на спецоперацию Припяти. Самое первое из тех, что я вам еще не показал, это проход за инженера. Да, разумеется, всеми классами я ее уже пробежал, но чаще всего играл все-таки штурмовиком. И знаете, не просто так. Удалось набить аж 15 тысяч с пулемета печенек радиации. Да, именно с того самого, который мне выпал с пяти коробок, прямо перед Новым Годом. И, кстати, почему-то я уверен, что проблем с открытием новой УЗИ ПРО у меня точно не возникнет, потому что Гепард я открыл менее чем за неделю, видимо, благодаря только лишь фишечке Супер випкой и Припяти Профи. Ну, а сейчас я заберу последнего седа как раз для вот такой вот нашивки. 20 седов на Припяти Профи. Стоп, он, наверное, сейчас всех положит или все-таки вытащит, пацаны? Ждем из -подруга. Я тоже брал. И все-таки забрали на знаках, этот последний был. Да, что касаемо этой фишки на бесконечных ботов, она все еще есть. Запускайтесь на припить легкую, пожалуйста. Но главное не сбивать вертолет. Именно здесь я добил м 64 и, разумеется, нашивочку за 5000 врагов и золотого оружия на Припяти. Так, а теперь самое неожиданное достижение. Дело в том, что есть такой значок 5000 снайперов из золотого оружия. Но то, что они засчитываются и на ПВЕшках Да, вот эти самые боты, снайперы Я этого не знал Уж что-то больно много достижений я получаю именно на мясорубке, катаю в основном карту пригород, и ведь не просто так и запускался именно с российским пулеметом РПК. Кстати, плюсик в коммент поставьте, если вы тоже набили такой значок. Или лучше что-нибудь напишите. Блин, вот как-то раз пересматривая все свои жетоны, достижения, я подумал так, каким будет мой 10-тысячный рез? Честно, даже в мыслях не было, что именно этот окажется юбилейным, да именно так выглядит 10 тысяч резов, жетончик такой. Ну и последний на сегодня значок это половиной тысячи фрагов, из оружия серии летней игры. Кстати, одну такую пушку я разыграю прямо сейчас, это Читак М200. Для участия в конкурсе нужно всего лишь подписаться на канал Греха, быть подписанным на мой канал и написать что-нибудь в комментарии. Переходим на новые видео справа.